Добрый день всем на канале Кухня Сайтов. Сейчас поработаем с вами с надписью «Активация Windows». Что делать тем, у кого она вот здесь висит? Мешается, конечно же. И вам нужно ее убрать. Так, заходим в меню «Пуск». Идем по стрелочке вниз. «Приложение». Ищем «Приложение выполнить». Вот оно у нас. Приложение выполнить. И здесь нам надо набрать вот такое слово REGEDIT. То есть будем править в регистре. Итак, ОК. Открываем. Редактор реестра. Нажимаем Да. Вот у нас открывается редактор реестра. Здесь нам надо открыть hotkey current user. Так, в этой вкладочке control panel тоже открываем эту папку. В этой папке ищем desktop. Вот у нас desktop дважды левой кнопкой мыши на desktop. Вот у нас открылось содержание этой папки. Ищем файл Paint Desktop Version. Здесь по алфавиту, вот она, Paint Desktop Version. Также дважды кликаем левой кнопкой мыши. И если у вас тут значение единичка, нажимайте 0. Если у вас стоит 0 и при этом была активирована все-таки надпись ⁇ Активировать Windows ⁇ то поставьте сначала единичку, нажмите «Ок», потом еще раз дважды кликайте по «Pine Desktop Person», открывайте этот файл и заносите сюда значение «0». Нажимайте «Ок». Все. Теперь все это можно закрыть, окошечко, и у вас надпись уйдет после того, как вы то есть перезагрузка делайте перезагрузочку открываете ваш рабочий стол и у вас здесь все чистенько желаю всем успеха если вам было полезно это видео подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами была кухня сайтов всем пока